Привет, друзья, с вами Амир Исламов, и прежде чем начать это видео, хотел бы поблагодарить всех подписчиков моего блога. Благодаря вашей активности недавно нам дали Прометея, и по-моему это первое именно веб-дизайн сообщество, которое получил данный значок. И преодолели рубеж в 25 тысяч подписчиков. Четверть сотни. Для тех, кто смотрит это видео на YouTube, ссылка будет в описании, подписывайтесь, здесь множество полезной информации. Теперь давайте начнем наше видео. Сегодня бы хотела рассказать про один, но очень полезный плагин для браузера, который экономит мне большое количество времени при работе над проектами. И будет полезное видео не только дизайнерам, но в целом фрилансерам и тем, кто часто работает с большим количеством закладок. Как это бывает у меня. Плагин называется OneTap. Для чего он нужен? Так, вот. К примеру, вы работаете над большим количеством вкладок. Я их всех открыл сейчас. У вас есть проект, и вы смотрите большое количество референсов. Но для этого, конечно же, у вас много-много-много вкладок. И вдруг вы отправили что-то заказчику, поговорили, и у вас назревает какой-то второй проект, где тоже требуется открыть большое количество вкладок. Либо просто их нужно убрать, чтобы они вам все не мешали в работе. Какие есть выходы? Первый выход — это сохранить все нужное в закладку отдельную. Второй выход — это просто воспользоваться другим браузером. Но когда у вас не один и два проекта, а множество, делать это довольно-таки трудоемко и сложно. Я пользуюсь для этого как раз-таки плаги плагином OneTap. Что он позволяет? Смотрите, у нас есть большое количество вкладок. Просто нажимаем на значок плагина, пац, и все они сворачиваются вот сюда вот. И будут сохранены у меня. Я даже могу открыть другие вкладки, работать над ними. Здесь у меня будет отдельная коллекция. Плюс я могу присвоить этой вкладке название. Например, проект дизайн. Могу присвоить приоритет, отметив группу звездочкой. И таких вкладок можно создавать большое множество. Вот раз, группа, два группа. Затем могу их быстро все открыть, нажав восстановить все. Что еще можно сделать с этими группами вкладок? Можно опубликовать на веб-странице. Нажимаем опубликовать. Вот. По сути, своей это отдельная веб-страница. Мы можем ее копировать и даже перейти в другой браузер. С учетом, что там не установлен плагин OneTab, мы можем вставить сюда его. И открыть все наши закладки здесь. Соответственно, можно делиться с друзьями большой группой вкладок. Также можно открыть с помощью QR-кода на мобильном устройстве, просто просканировав данный квадратик. И еще одна возможность, которую предоставляет нам плагин, мы можем поделиться отдельно вот этими ссылками. ссылками да. Сделать экспорт и импорт. Экспорт мы, к примеру, можем скопировать и вставить в заметки, либо куда-то еще. Импорт вы можете как раз-таки, например, на другом компьютере у вас тоже установлен этот браузер, либо у вашего знакомого, не браузера а плагин, вы можете скопировать и ставить в импорт. И тогда они у вас появятся вот здесь вот во вкладках. Вот такой вот простой, очень удобный плагин для работы с закладками. Если у вас есть какие-то еще полезные ссылки, делитесь в комментариях, Можете есть что-то подобное, или может что-то даже более удобное, в чем я сомневаюсь. Делитесь всем этим в комментариях на YouTube, подписывайтесь на мой канал, ставьте... Ладно, можете не ставить лайки, но подписывайтесь на канал и подписывайтесь на блог ВКонтакте. Всем спасибо за внимание и до следующих уроков. Пока!